Во вчерашнем видео, в своем, в котором я рассказывал про народную энергетическую компанию, я забыл упомянуть про тот момент, что для перевода мегаватт контрактов требуется эфир, то есть криптовалюта эфириум в размере 50 рублей на одну транзакцию. Соответственно, чтобы если у вас нет эфириума и э, вам не хочется этим заморачиваться, чтобы не терять э, как бы попусту время и деньги, <coughs> если вы желаете вступить в NEC, то э, можете сразу, можем сразу с вами договариваться. И, э, например, вы покупаете 10 мегаватт контрактов, я вам еще дарю один подарочный, и э, я их сразу зачисляю на счет народной энергетической компании, то есть не на ваш кошелек мегаватт-контрактов, а на кошелек э, народной энергетической компании, на которую мы аккумулируем э, наши мегаватт-контракты. Для тех, кто э, получил эфир, либо имеется в наличии, э, у кого есть свои мегаватт-контракты, которые э, желают люди вложить в народную энергетическую компанию, я сейчас продемонстрирую как сделать перевод мегаватт контрактов неоднократно это уже показывалось ну сейчас еще раз покажу сейчас вот я буду человеку переводить как раз эфира на 200 рублей как высчитать количество эфира сейчас вам покажу видим стоимость эфира вот сейчас на данный момент то есть она постоянно плавает то в минус, то в плюс уходит. Поэтому надо всегда смотреть на текущий момент. Видим 46 тысяч 0,40 рублей. 46 тысяч 40 рублей, получается, стоит один эфир сейчас. Чтобы нам высчитать, сколько нужно на одну транзакцию, то есть 50 рублей нужно на одну транзакцию. Это все просто делается. Берем, просто делаем. Каким образом? А, примерно. Ну, то есть я уже примерно знаю, какую сумму надо делать. Беру 0, точка 00, например, 15 умножаю на 40 тысяч 040 рублей. Получаем. Вот видим, что выходит 60 рублей. 0.0015. Сейчас человек мне перевел три призом, то есть на 200 рублей примерно. Поэтому я буду ему переводить 0.005 эфира. Это умножить на 40. 0 .40. получим вот 200 рублей буквально 5 минут назад он это еще у нас выходило 220 рублей то есть видим да что нестабильная криптовалюта но в принципе нам как бы ее курс не важен она у нас используется как расходный материал для проведения транзакций И показываю как происходит перевод нажимаю отправить на кошелек эфириум на кошельке эфириум нажимаю отправить ввожу адрес Кошелька, который человек мне прислал. Сколько? Пишу 0.005. Цена газа 21. Стандартная. Лимит газа тоже указываем. 21.000. 21 тысяча. В принципе, тут все указано. Подсказочки есть. Пароль от личного кабинета. Нажимаем «Перевести», «Подтвердить», «Все» и «Закрыть». Перевод успешно проведен. <coughs> Таким образом, друзья, ничего сложного нет. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.